Так, как правильно использовать динамику громко-тихо? Есть какие-то закономерности. Ну, смотрите, как правильно использовать динамику громко-тихо? Во-первых, если вы делаете какую-то перепевку, ну, вот у вас есть там Ева Польна или любой другой артист, вы когда песню разбираете, вы уже себе отмечаете, да, где громко спета, где тихо. Но это первый момент. И вы тогда можете ну, просто снять под копирку, как это делает артист, и получится ну уже, скорее всего, очень круто. Ну, то есть будет хорошо звучать, потому что артисты просто так не делают какие-то виды динамики, просто так не используют вот так... Э какие-то вокальные приемы, это все продумано. Поэтому если вы сняли с артиста его динамику, это уже будет хорошо. А если вы снимете так с нескольких артистов, вы поймете и закономерности. Но представьте, давайте на простом. Вот у вас куплет, 4 строчки, и вы все четыре строчки будете петь громко. Есть и такое, но это отсутствие динамики. Или наоборот, тихо, мягко, лайтово. Это тоже отсутствие динамики, есть такие варианты. Какие могут быть закономерности? Допустим, вы начинаете петь громко и уходите в тихий звук. Или наоборот. да? Вот сейчас очень простые варианты. Вы начинаете петь тихо и раскручиваете к концу фразу. И так делаете, допустим, четыре раза. Или вы одну строчку поете громко, второй тихо. Потом петь громко, тихо. То есть здесь должно быть чередование. То есть суть динамики в чередовании. И это чередование должно быть цикличным, как правило. Значит, Полина Гагарина, вот хороший пример динамики. Полина Гагарина выше головы. Послушайте эту песню, разберите ее по динамике. И, в принципе, ну, кстати, это вот тема эфира. Не знаю, если дочка утащила мою единственную ручку, поэтому я не смогу записать. Кто-нибудь в чате напишите новая тема для эфира, динамика, виды динамики. Запишите кто-нибудь это в чат и так далее. Так. А um. Ну, смотрите, вот по динамике это основное. И здесь, ну, как знаете, вот стилисты говорят, чтобы там модно актуально одеваться, должна быть насмотренность, а здесь должна быть вот у вас, как у вокалистов, наслушенность. То есть, когда вы много слушаете разного материала и не просто слушаете вот ради кайфа, да, ради получения удовольствия, а вы разбираете, разбираете, соответственно, артистов, вы садитесь, распечатываете слова, подчеркиваете приемы, украшения и так далее, у вас формируется наслушенность и вам потом но легче уже определять это все и выявлять закономерности. Я всем своим ученикам советую думать, советую думать.